10 видов очень странных птиц Согласно исследованию, проведенным Американским музеем естественной истории, в 2017 году на Земле насчитывается около 18 тысяч видов птиц, почти вдвое больше, чем считалось ранее. Многие виды птиц уже вымерли из-за хищников или деятельности человека. Несмотря на значительные усилия по сохранению предпринятые в последние годы, многие виды сегодня находятся на грани исчезновения, включая некоторых птиц из этого списка, так что давайте оценим тех странных птиц, пока еще есть возможность. Номер 10. Крачка инков. Название в честь места обитания, которое раньше находилось под властью древней империи инков. Эту птицу можно найти только возле течения гумбольта. Крачки инков приспособились к охоте на анчоусов и других мелких рыб, ныряя в холодные воды. Иногда они даже собирают останки дельфинов и морских львов. Издалека эта птица может показаться любой другой обыкновенной птицей. Но вблизи невозможно не заметить самую необычную особенность крачки инков – лихие белые усы. Усы растут как у самцов, так и у самок. Это высокосоциальный вид гнездится колониями из нескольких тысяч птиц, обычно откладывающих яйца в лощинах или трещинах скал. Хотя крачка инков не считается находящейся под угрозой исчезновения, сокращение запаса ванчоусов из-за перелова может серьезно повлиять на их размер и популяцию. Кошки и крысы на некоторых островах также могут препятствовать гнездованию. В 2009 году правительство Перу создало национальный заповедник острова Гуана и мысов, который защищает колонии крачек, инков и морских львов на 28 островах Гуана и скалах. Девятый номер ⁇ Амазонская королевская мухоловка. Несмотря на то, что все королевские мухоловки довольно похожи, некоторые эксперты делят их на 4 подвида в зависимости от географического положения. Амазонская королевская мухоловка широко распространена в северной и центральной части Южной Америки к востоку от Анды. В основном они населяют влажные лиственные низинные леса. Королевских мухоловок можно узнать по уникальному декоративному гребню, который барьируется между различными оттенками красного и оранжевого. Гребень обычно наклонен, что придает мухоловке вид головки молота. Поднятые гребень имеют характерную веерообразную форму. Амазонки не подвергаются какой-либо значительной угрозе. Частично это может быть связано с их привычкой гнездиться на ветвях над водой, что способствует сохранению безопасности молодых птиц. Номер 8. Южный гигантский буревестник. Южный гигантский буревестник крупная птица острыми крыльями и огромным клювом. Он имеет две различные цветовые формы белую и темную. Только 5% южных гигантских буревестников имеют белый цвет. Но темные птицы, как правило, с возрастом становятся немного светлее. Сгорбленная спина во время полета еще одна общая характеристика. Из-за того, что в их рационе очень много туш морских слонов и морских львов, южный-гигантский буревестник известен как морской стервятник. Другие деликатесы включают рыбу, кальмаров, пингвинов и альбатросов. Этих диких птиц часто можно видеть, с окровавленными головами, когда они пируют на останках животных. Есть также сообщение о том, что южные гигантские бревестники били других морских птиц о прибой и держали их под водой, чтобы утопить. Номер 7. Кокапо Новая Зеландия была идеальным местом для развития изолированных видов животных отдельно от всего мира. В результате страна теперь имеет множество уникальных животных, и Какапо один из самых причудливых видов среди них. Это самый тяжелый попугай в мире, единственный нелетающий попугай, один из самых долгоживущих птиц на земле. Какапа не достигает половой зрелости до 90 лет и как предполагает живут до 90 лет. Однако самый старый из зарегистрированных особей умер в возрасте 80 лет. Несмотря на их долгую продолжительную жизнь, популяция какапа подверглась критической опасности более чем на века. Потому что они размножаются только каждые 2-5 лет, живут на земле и замерзают в случае опасности. Раньше попугаев было в изобилии, пока не прибыли первые поселенцы, не стали охотиться на них в поисках перьев и мяса. Расчистка заимели другие хищники, такие как домашние кошки, собаки и горностаи, почти привели какапа к вымиранию. Первые попытки по сохранению были начаты в 1894 году, но они не увенчались успехом, пока в 1995 году не была создана программа по разведению Какапо. Когда программа начиналась, в городе оставалось всего 51 какапа, но с тех пор население значительно увеличилось. По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, в настоящее время живы 148 Кокапо. Номер 6. Гаянский каменный петух. Газкий каменный петух прорастает в Колумбию, Ницеле и Северной Бразилии. И самцов и самок можно сразу узнать по их постоянному поднятому гребню, прикрывающей их широкий клюв. самцы птиц имеют невероятно яркий оранжевый окрас, между тем самки коричневые с меньшим гребнем, черным клювом и желтым концом. Они проводят много времени в ухаживаниях, в общих тонах, состоящих из боевых танцевальных представлений, в которых участвует до 50 самцов. Самки предпочитают самцов, которые демонстрируют доминирование, контролируя центр Моша. Общение между ними содержит большое количество разнообразных звуков. Они могут щелкать клювом, издавая звуки, похожие на хлопки. Также самцы издают громкие, укорекающие звуки, похожие на куриные. Известно, что во время кормления гаянский каменный петух издает громкие звуки, похожие на удушение резиновой утки. Их любимые блюда – фрукты и ягоды. Но если их нет, птицы довольствуются насекомыми, маленькими рептилиями или лягушками. Номер 5. Цайлонский лягушкород Цайлонского лягушкорода можно встретить только в густых тропических лесах Индии и шри ланки Неудивительно, что птица получила такое название, учитывая, что ее голова шириной с тела и на ней красуется большой зияющий рот. Самцы серые и покрытые множеством пятнышек, в то время как у самок ржаво-красное оперение с редкими белыми крапинками. Клюв у них широкий и сплющенный, Эти ночные птицы Большую часть времени отдыхает на ветвях, а ночью охотится на насекомых. Цейлонский лягушкорот не считается уязвимым видом, но недавняя тенденция по замене кофейных плантаций, формирующих тень на более прибыльные чайные плантации, нарушила место обитания птиц. Другие угрозы для среды их обитания связаны с лесными пожарами и выпасом скота. В 19 веке лягушкорота можно было найти только на Шри-Ланке. В последнее время птица была замечена севернее, что связано с изменением климата. Номер 4. Великолепный фрегат. Великолепный фрегат использует свой раздвоенный хвост, чтобы легко преодолевать тропические бризы. Он предпочитает летать вдоль побережья южной части США, Мексики и Карибского бассейна, когда дует сильный ветер, который удерживает птицу в воздухе. В результате птицы могут непрерывно оставаться в воздухе до двух месяцев без единой посадки. Поскольку перья этих птиц не водонепроницаемые, они боятся садиться на воду. Намокнув, они не смогут летать. Вместо этого они ищут себе пропитание в воздухе, преследуя других птиц выхватывая их добычу. Чтобы стать пиратом неба, требуется много практики, поэтому молодые фрегаты долго тренируются и преследуют друг друга и выхватывают палки. Когда одна птица роняет палку, другая ловит ее. Самая большая, отличительная особенность фрегатов – это большой ярко-красный горловой мешок, который самцы раздувают, чтобы привлечь самок. Это также единственная морская птица, у которой существует значительное различие между полами. Самки обычно крупнее самцов, и у них белое горло вместо красного. Номер три, зонтичная птица. Элвис Пресли позавидовал бы похожим на волосы перьям, из которых состоит хохолок зонтичной птицы. У этих удивительных птиц есть также надувной второй подбородок, который свисает с середины груди. Подбородок покрыт короткими напоминающими чешуйки перьями и при раздувании может напоминать сосновую шишку. Самцы используют его как украшение, чтобы привлечь самок во время брачного сезона. Самцы зонтичной птицы в два раза больше самок, у которых нет двойного подбородка. По сравнению с большинством птиц, они неуклюжие литуны и предпочитают прыгать цветки на ветку. Поскольку птица большую часть времени проводят во влажных лесах, потеря среды обитания, вызванная вырубкой леса, строительством дорог и добычей золота, значительно повлияла на численность и популяцию. Некоторые местные жители также ловят этих животных и продают в качестве домашних животных или употребляют в пищу. Зонтичные птицы играют важную роль, поедая плоды тропических деревьев и распространяя их семена. К сожалению, как зонтичные птицы, так и леса, в которых они обитают, медленно исчезают. Номер два – Шмелкоклиулы, Калау. Шлемоклювый калао крупная шумная птица, обитающая в нетронутых лесах Брунея, Малайзии, Индонезии и Таиланда. Структура на клюве этой птицы называется шлем. В отличие от других видов птиц-носорогов, шлем клювых калао прочный и тяжелый. На него приходится более 10% веса животного. Эту птицу можно узнать по причудливым чертам головы и длинными центральными хвостовыми перьями. Морщинистая кожа на горле известная как горловой мешок используется для переноса пищи в гнездо. У самцов мешок красный, а у самок бирюзовый. Эти птицы любят фрукты и очень разборчивы. Подходящие для них средой обитания могут быть только лучшие тропические леса в низинах, где произрастает много плодоносных деревьев. В период высиживания самку этого вида птиц запечатывают гнездо с помощью грязи. Самец затем снабжает ее пищей, отрыгивая фрукты из горлового мешка через небольшое отверстие в гнезде. Из-за того, что в Китае существует высокий спрос на резьбу, выполненную из шлема клювых калау, эти птицы оказались под угрозой исчезновения. Этот вид очень медленно размножается и даже небольшие случаи браконьерства могут в значительной степени снизить их популяцию. Более 30 природоохранных организаций делают все возможное, чтобы сохранить этот вид. Номер 1. Гоацин. Гоацин широко распространен и часто встречается по всей Центральной Южной Америке. Часто эти птицы сидят на открытом месте, но при появлении угрозы отступает более серьезное укрытие. Птица обычно встречается на деревьях и кустарниках вдоль рек и озер. Хотя Гоацин может показаться устрашающим, но он не умеет летать, и его движение можно охарактеризовать как неловкие. Визуально птицу отличает гребень, ярко-синее оперение на передней части головы и красные глаза. Однако самая необычная черта этой птицы – ее многокамерный желудок. Гуацинов иногда называют летающими коровами, потому что они питаются молодыми листьями и бутонами, которые усваиваются с помощью бактерий и микробов. Это единственная птица в мире, которая может выжить, питаясь только листьями. Молодые гуацины могут плавать и часто прыгают в воду, столкнувшись с опасностью. Затем они используют когти, чтобы забраться обратно на дерево. В древности когти и крылья были обычными явлениями у птиц, но этот вид сумел сохранить их на протяжении поколений. Когти исчезают, когда гуацин становится взрослым.